Если исходить из того, что ничего нового с человечеством произойти не может, все принципиальные алгоритмы в истории уже проходили испытания и не один раз, то о какой отработке алгоритмов успешности идет речь? И что считать успешностью? За какой временной промежуток? Да, ну вот это вот как раз та самая алгоритмика, которую, которую и надо разбить в сознании, да, вот очень важно. Живя в черно-белом мире, в мире нуля и единиц, в мире только так и никак иначе, в мире добра и зла, в мире нормы и ненормы, то есть в мире дуальности сознание привыкло опираться, что есть алгоритмы победы, а есть алгоритмы поражения. И они точные, они уже выверены, они неизменны. Они основаны на морали. И мораль основывается, в свою очередь, на них. Традиция опирается на алгоритмы достижения результата, опять же, проецируя сквозь себя мораль и так далее. Все эти нормы, как жесткие информационные константы, на самом деле константами не являющиеся вообще, дают Неверное представление о том, что в этом мире уже все было, все пройдено, уже все отработано и на самом деле нет ничего нового под Луной. Все было когда-то, или как там сказал этот товарищ-экклезиаст, который глупость на самом деле сказал, но мы почему-то как попки повторяем за этими ветхозаветными писаниями ту глупость, которая была сказана две с половиной тысячи лет назад. так где-нибудь без иллюзий да, на, на тему ветхости Ветхого Завета, не такой уж он и ветхий, если внимательно с луками его посмотреть. Так вот, коллеги, вот это вот все – это нормы морали, нормы религии, нормы учений и нормы писаний, которые не соответствуют действительности. А почему они не соответствуют действительности? А потому что в миропонимании каждого человека периодом прихода авраамических религий пришло искажение или, попросту говоря, обман. Вас обманули, друзья, но этот обман был плановый, да? воспримите как данность. Обман заключался в том, что сознание убедилось, что есть единая сила, которая неизменно имеет определенные нормы морали, нормы хорошо и плохо, нормы добра и зла, которые не меняются при каких обстоятельствах. Причем это убеждение оно не пойми на чем основано, поскольку если бы разум, который анализировал бы подобного рода убеждения, заглянул бы в книжку учений, то он бы видел бы, что там абсолютно все иначе. Вот совсем ничего не совпадает с нормами морали и этики, которые каждый человек носит в себе, как правило, благо и справедливость. Но это была так, прелюдия. В чем обман? Обман заключается в том, что есть у каждого человека не только право, но и священная его обязанность немножко иначе смотреть на самого себя, так и на нормы, которые составляют его мораль. Я говорю, конечно же, о той парадигме, которую мы неоднократно уже освещали и прорабатывали в рамках методик и лекций, и просто бесед в нашей школе. Это мировоззренческая система, в которой предполагается, что у каждого человека есть связь с индивидуальным личным богом. И нет единого бога для всех одного. Вот обман как раз в этом и заключается. Каждый человек когда-то порожден был своим божеством. Известен он вам или неизвестен, на слуху его имя или не на слуху, в понимаемом пантеоне он занимал определенную позицию или в непонимаемом абсолютно неизвестном. Но он у каждого свой. И если человек сохраняет эту связь, то алгоритмы победы для него становятся отличными от алгоритмов победы соседа, у которого свой бог и свои алгоритмы победы. Потому что у каждого бога свое правило, своя мораль, своя этика, но эта этика не должна идти в разрез и не пойдет в разрез с этикой других людей, как не может идти в разрез этика одного бога с другим Богом, если они присутствуют в одном пространстве. А если таковое и случилось, и мифы нам об этом рассказывают, то не задача ли человека исправить неправильную алгоритмику в своем сознании, чтобы ошибка допущенная прошлым богом было исправлено его потомком, человеком, потомком через правильное осознание ошибки, а не тупом доказывании о том, что мой бог круче всех богов остальных, потому что вот. Но это мы имеем скажем так, в формате единобожия, который борется со всеми остальными богами, причем отрицая их совсем. Вот где логика, где здравый смысл, вот с кем мы боремся тем, что отрицаем. Мы говорим, этого нет, но оно наш враг. Феноменально, сеньора. Возвращаемся. Алгоритмы победы у каждого свои. И отрабатывать вам их еще не переотрабатывать, особенно, когда вы поймете, какое божество вами стоит, какие ошибки были совершены им, что вам нужно изменить, чтобы его и себя сделать победителем. Потому что если вы работаете на алгоритмику одного и того же бога, то победителем вы не будете никогда, потому что в этой алгоритмике победителем является первый. Ну, в крайнем случае, последний перед судом. Причем вы никогда не будете знать, кто первый или последний, потому а что у этого бога вообще ничего не понятно. А по алгоритмике своего бога вы должны достичь результата его методами. Если ваш бог Один, значит, методом познания. Если ваш бог Тюр, да, возвращаемся, например, к тому же скандинавскому руническому пантеону, который мы изучаем и понимаем, значит, методом чести и достоинства, отсутствием лжи и отсутствием нарушения данного когда-то слова. И бог Перун имеет свои алгоритмы победы. И богиня Лады, и богиня Парвати, и Гера, и Афина, и, и Мариган, возьмите любую, любого Бога, их тысячи до да миллионов, от больших до малых. Каждый Бог несет свою алгоритмику достижения и результата. И поверьте, этот результат не в мировом господстве, не в необходимости всех остальных богов отрицать, а людей, связанных с ними, объявить собственными рабами и сделать так, чтобы они добровольно на это согласились, ни у какого бога нормального нет такой задачи. Но у человека есть задача понять своего бога, потому что вы суть он. И если вы его поймете, то вопрос, каким путем вам надо достигать жизненных результатов, не нарушать собственные понятия о правильности, от чести, какие ошибки исправлять, какие аргументы сформировать, какие алгоритмы победы приобрести дополнительно, чтобы себя сделать победителем и бога своего сделать победителем, чтобы их поссорившихся друг с другом помирить и себя связать с проекциями тех самых поссорившихся и сделать здесь что-то очень удивительное, уникальное, какую-то реальность построить. Ведь проекция богов есть люди по крови или по духу, или по знаку или почему угодно. но связь то есть. И как, как можно думать о том, что одинаковые алгоритмы победы могут быть у тебя потомка, например, перуна и у соседа, который является потомком кого бы шивы. Но это разные категории мышления, разные категории мировоззрения, Природа разная, вы по-другому мир будете смотреть, Перун будет смотреть с точки зрения защиты и обороны, защи... с точки зрения отцовского, что называется, мира понимания, да? а Шива будет смотреть с точки зрения красоты мира, единения всего со всем, и будет танцевать свой бесконечный танец жизни, они могут понять друг друга, могут, если найдут точку соприкосновения, но переделывать друг друга они права не имеют. Но они переделывают. А если Перун и Шива в одной семье родились, при этом Шива ребенок, а Перун отец или мать этого Шивы. Кошмар, ужас и страх. А почему такое происходит? Потому что и в сознании одного, и в сознании другого следит единый алгоритм. Все должны исповедовать одно добро и одно зло. И все должны быть одинаковыми с этой точки зрения. А если ты не одинаков, значит ты дурной, ты грешный, ты изгой. И ты должен каяться, и тебя должны исправлять, как там у иудеев. Да? Исправить творение надо, потому что творение-то, оказывается, не соответствует идеалу, вот тому, той форме простроенного, Потому что творение-то от своего бога произошло, а идеал вообще от другого. И они вот как-то вот совсем не совпадают, Вот не лезет Шива в идеал Яхвы, ну совсем никак. И Перун туда со своими атрибутами не шибко помещается, как-то вот совсем не помещается. И как же сердце может этого не почувствовать, что вам этот мягко говоря, формат не подходит, и что эти алгоритмы победы вам не нужны, потому что если вы их, на них будете время и жизнь свою тратить, и сами успеха не добьетесь, и бога своего не поддержите, и детей своих изуродуете, и будете возвращаться сюда всякий раз, бесконечно, пока не поймете одну простую истину. Все не могут быть одинаковыми. У каждого свой бог и свои правила жизни этого бога в этом мире наряду с другими богами. Поэтому алгоритмов победы может быть очень много и отрабатывать вам их бесконечно. И я очень вам желаю, чтобы вы как можно быстрее поняли, кто ваш бог, какие алгоритмы победы он успел сформировать, а какие еще нет. И оставил эту работу за вами. Чем быстрее вы этому поймете, тем быстрее достигнете результата, потому что как только вы встанете на свой канал, вы будете обладать возможностями и силами тех алгоритмов удачи, победы и достижения результата, которые уже достигнуты им, вашими предшественниками с этого же канала, да и вами же самими в предыдущих воплощениях. Если, конечно, вы догадаетесь, что рабство другому Богу ничего не дает в плане прав и успешности, потому что у раба не может быть ни прав, ни успешности. Все достигнутое им принадлежит хозяину. Помните об этом и не забывайте.